Свет это наше все. Без света фотографии не существует, потому что свет основной источник света у нас в естественном это наше солнышко. Сегодня солнце включилось, мы его вот торсили как раз ради мастер-класса, включили. Если была бы возможность, можно было провести это все даже на улице. Закатное, восходное солнце у нас. Самая оптимальная, благоприятная съемка для фото, фото, фоторабот Потому что, как правило, цвет мягкий, он подчеркивает цвет кожи. Когда солнце в зените? Да, снимаем, бывает и в зените. Тени всегда бывают жесткие, картинка бывает перебитая. Uh -huh. Вот на этой картинке практически хорошая администанская фотография. Бабушки общаются, все здорово, красиво. Они в национальных нарядах, но все провалено практически. Весь задний план у них АУ, он не читаемый, он сразу теряется. Мы не можем сказать, где они находятся, только предполагать. А вот там есть это АУ? Он да? там есть, да. там. По идее, если это все начинать прорабатывать, все вытягивать фоторедакторы, ну, да. Ну, да. или же по уму здесь надо работать с отражателями, но здесь получилась чисто репортажная съемка тогда, когда здесь и сейчас. У нас появляются сразу над глазами, под, под глазами, над под носом сразу все скрытые такие мешки темные, которые мы не можем даже прочитать глазам. С зеркалом души мы прочитать ничего не можем картинка может быть да она такая интересная по фактуре но по теням то есть ее по идее надо уже выводить здесь и сейчас ее сложно отдать я всегда за качество конечно но в данной ситуации было получилось так как было снимали то что есть быстро и оперативно и цветовой рисунок ищем что это такое? Сразу будем говорить, тоже солнце в зените, но использовали это солнце в зените для того, чтобы у нас картинка какая-то была интересная. Обыкновенная арматура, которая преображается и получается просто линии. Я всегда люблю... В архитектуре именно вот линии, параллельные линии, чтобы были интересны, смотрелись диагонали. Это основа всей композиции. И солнце в данном случае у нас сыграло на руку. Такой рисунок можно везде найти практически, если походить везде по городу посмотреть. Вот хороший у нас с вами с правой стороны есть вариант. Жалюзи, да? Можно то же самое, обыграть, встать. То есть картинка -то может быть интересная. Можно какая-то сетка рабиться у забора. Сейчас у нас стало очень интересно, много сделано патио в современных домах. Можно найти такие картинки и сделать так, что посадить человека, что будет интересно смотреться. Ищем, не стесняемся, подсматриваем. Почему у нас глаз всегда бегает везде? Он любит подсматривать за всеми. Везде подсматривает, везде смотрит. Рассеянный свет. Используем рассеянный свет. Рассеянный свет у нас бывает, если мы используем Солнце, облака а дают шикарный То есть можно получить мягкий свет, интересный. За счет не таких, сильных перепадов теневых, что мы были вот как раз с контровым светом, получили. Есть, соответственно, другая сторона медали, более мягкие, можно использовать в портретах, это большая часть используется, в дамских. В мужских это более жесткие, такие световые решения используются. Когда снимаем портреты девушек, там тогда более мягкие переходит как раз плавно, все передается. То есть никаких перегибов, никаких теней жестких у нас не образуется. Небо с облаками всегда лучше, чем без них. Облака. Вот когда вы в детстве смотрели, бывало желание по облакам попрыгать. Вот. То же самое. Я всегда смотрю на облака иногда. Просто ложишься и смотришь, как они бегут. И ощущение, как будто вот каждое облако, оно не похоже на другое. И хочется просто перепрыгивать с одного на другое. То есть они такие необычные, и ни одно облако не бывает. Сколько вот закатов, восходов, они вот не похожи, они все интересны. И каждый раз свет преобразует эти облака по-разному. То есть даже в зените, когда вот солнце бывает, вот дневное, зенитное солнце, это днем снято, облака не подрисовывают, и картинка становится более объемная, чем либо вот сняли, ну, был такой, нужно было снять здесь сейчас, потому что серая картинка, она вообще не продается. И даже если вот был заказчик, который говорит, срочно, срочно, срочно, оперативно сняли, он пришел, сказал, ждем солнца. Он просто проигнорировал все свои сроки и стали ждать солнца. Но солнце, по крайней мере, да, солнце оно уже что-то вырисовывает, какой-то цветовой рисунок получается. Но пустое небо, оно, соответственно, тоже, тоже минус играет. Искусственный свет. Это очень такая тема сложная, объемная. То есть ее уложить так вот. Взять и нельзя. Искусственный свет. Что мы можем использовать? Искусственный искусственном свете в наших да? Мы можем подсветить элементарно. телефону. куда-то идем снимать. Даже налобный фонарик можем использовать. Да, то есть какие-то световые рисунки можно снять, да? Как правило, у нас основной световой рисунок, это получается, встаем три четверти примерно рисуем. И мы поворачиваем примерно так. И, соответственно, фонарь ставим более таким образом, чтобы лицо освещалось, было чуть выше фонарь у нас шел и, соответственно, да, здесь сбоку. Если мы сделаем фонарь выше, у нас получается над носом сразу подбородок все проваливается ниже, у нас получается <смех> всегда да, <смех> все, <смех> как в фильмах ужасов любят такую схему, соответственно, у нас большая часть части, основное вот это три четверти. Чтобы более смещить, мы можем просто использовать какой-нибудь, ну, к примеру, отражатель, да, то есть небольшой, но надо побольше отражать, если, к примеру, какой нибудь вот такой побольше да мы ставим или к стене более ставить подставляем у нас часть будет этого света чуть-чуть отражаться там соответственно лицо будет более выравниваться вот просто вот такая более мягкая фотография она вот более нежная здесь мы немножко уже подтягиваем уже немножко черты лица. То есть, если мы что-то хотим показать, но соответственно, если мы на взрослых женщинах, как правило, это бывает сразу, все дефекты, они видны, соответственно, им нужно на этот свет проще как-то его рассеивать, да, то есть, или же делать более такой вот, или лист какой-нибудь делать, да. То есть вот сразу у нас луч света, он немножко мягче становится. В данном случае уже все жесткие, они изменения будут нивелироваться чуть-чуть. Но самый мой лучший свет это вот естественный свет от окна. Мягкий, простой, да, такой, если есть рассеянный свет, человека к окну посадили, сфотографировали, то есть получается нежный, мягкий свет и интересный основы композиции. Переходим к композиции У нас композиция, прежде всего, это как мы рисуем, как мы видим кадр Как правило, мы делаем кадр на основные три трети То есть делим примерно вот как раз фотографию на Три линии у нас примерно как раз делятся. И, соответственно, второе, это мы делим вот здесь и здесь. То есть у нас получается, чтобы была равносильная, никаких перекосов нет, если бы... То есть здесь как раз у нас подчеркивается диагональка тоже. Соответственно, если бы человека не было этого пятна, то есть эта линия бы немножко, она тоже потерялась, она бы сместилась вот дальше вот сюда. Симметрия. То же самое. Прием симметрии. Очень хорошо очень нравится э, отражение. Отражение в воде, отражение в зеркале, отражение в лужах. А, то есть все это подсматривать, ходить по городу, когда вот после дождя интересно. То есть даже фотографии снят не объект. Объект через лужу снят, но тем самым он немножко. Если переворачивать фотографию, получается совсем мозг начинает по-другому работать. Он смотрит просто справа налево, как правило, начинает, о, слева направо начинает читать картинку, потом закручивается и снова возвращается в исходную точку. Как правило, по кругу это большая часть у нас смотрит. Соответственно, здесь золотая середина, использована чистая река. А остальное все горная река идет с той стороны, но здесь именно была заводь, которая почему-то все ее проезжали. Никто ее не... очень все игнорировали, я просто приехал и говорю, мы остаемся здесь. Мы встали вот, буквально в этом месте, я достал всю свою технику, практически все, что у меня было. Коптеры, таймлапсы поставил, фотоаппараты, все, у меня все задействовано было, в течение, наверное, 40 минут все, все работало. Но мы ехали в другое место, но это место, вот так как место магниты, вот именно, видимо, туда вот я ехал. Диагонали. Диагонали мы всегда используем или слева направо, или как правило, вот если взгляд у нас идет снизу вверх, да? то есть всегда большая часть поднимается в это. Бывают случаи, что в противоположном, но как правило в диагонали получается вот с левого нижнего угла уходит направо. диагонали ну, диагональ можно и так использовать, и так использовать, они всегда бывают читаемы, то есть глаз всегда бывает гуляет. Расфокусе, если мы какой-то акцент хотим показать непосредственно, размываем задний фон, стараемся размыть его, да, то есть, или сделать это при помощи выдержки да то есть фокусируемся а сзади то есть можно что-то поменять там да расфокус получается а при помощи светосильных объективов которые разрываются полностью то есть тем самым акцент мы передаем на объект какой-либо да если мы смотрим на портрет на человека соответственно задний фон мы стараемся или вообще закрыть то есть чтобы он был ни пестрый, никакой, либо грязный, там никаких, никаких там швабры не было, там каких-то э, стоек там всяких необыкновенных с надписями там какими-нибудь, пепсикола там ярких, кокола. Соответственно, это все, чем сильнее фотоаппарат размывает, тем, конечно, это проще бывает. Репортажные съемки, то есть нужно просто поиграть ногами, присесть, можно просто за голову спрятать логотипы, да то есть чисто вот, ну, или человека попросить тоже немножко присесть. То есть можно просто вот ногами посмотреть ракурс. Как правило, я хожу всегда вот так вот, ходишь, но всегда большая часть, у меня всегда колени, это бывает затертые я всегда обычно хожу, все под <парника>. И то есть ракурсы всегда и... Был один случай такой интересный, когда Путина снимали, пол весь прибежал, все быстро, оперативно. Если пол прибегает, значит будет Путин через 10 минут. Все, все встали, я такой, и что делать? Я уж где мог, соответственно, в нормах этиков потолкался. конечном итоге достал фотоаппарат и пошел поливать просто так, благодаря длинным рукам. Там получились хорошие фотографии, которые очень хорошо продались. Направление съемки. Направление съемки то же самое диагональ мы используем здесь. А направление съемки, если человек движется, то есть или трамвай, или велосипедист, мы оставляем место для того, чтобы ему показать, куда он едет. То есть у нас получается меньшее расстояние здесь. И куда он выезжает, куда он Продолжая движение, то же самое со взглядами с человеком. Если человек у нас, к примеру, находится здесь, то куда бы он смотрел в этой ситуации? Например, вот. у вот вас здесь человек был. Куда бы Правильно. Заставили бы его смотреть куда-нибудь туда вверх поднять его, голову, да, сюда, то есть по диагонали. Только в зависимости от компоновки у нас взгляд, соответственно, тоже бы ушел, и голова ушла по диагонали. Это то же самое, что в архитектуре что используется, основы всех композиции, что в пейзажные, в портретной фотографии, вся основа это одна и та же. Репортажная мы начинаем, да? раскрыть заданную тему. Как правило, не знаю, очень нравится мне снимать эмоции у людей. Веселые, позитивные, даже вот доска почета, которая просит. Снимать я стараюсь людей снимать, чтобы они улыбались. Чтобы не было ни на паспорт там какие-то серьезные все люди были, приходят все-таки. Я говорю, ну хотя бы улыбнуться. Хотя бы я не прошу, конечно, с зубами, но хотя бы хоть лица немножко уголки поднялись, глазки улыбнулись, потому что если глазки улыбаются, соответственно, на человека уже гораздо приятнее смотреть. Даже в официальных мероприятиях каких-либо можно найти какие-то интересные снимки, когда они что-то подсматривают, там что-то показали там фотографии. Вроде официал мероприятия бывает. Друг другу показали, посмеялись. Даже вот это можно из официального какого-то мероприятия вытащить. На мероприятие должно быть не один действующее лицо, спикер, к примеру. Ты должен следить сразу за аудиторией, за что делается в том углу, примеру, что собирается, планируется, может быть, собираются, собираются коллеги, как раз какой-то симпозиум небольшой между собой, быстренько за ними следить. Да? То есть несколько фокусов внимания. И в зависимости от этого уже или просто быстро бросаешь одно и перебегаешь на другую точку, если не успеваешь, просто меняешь объективы и дотягиваешься уже в фокус. Как правило, люди тоже любят позировать. То есть, бывает, что люди зажимаются, бывают люди, как правило, уже, если ты человеку улыбаешься, входишь веселый, позитивный, люди тебе тоже начинают брат, улыбаться. Майки эмоции, ловите эмоции, вытаскивайте их из людей. Детали. Детали у нас будут бывают разные, да, то есть глаза, интерес, да, то есть какие-то э, маленькие какие-то детали, которые могут раскрыть э, изюминку мероприятия какого-то, да, какие-то фишки там. Логотипы, символика. Логотипы, да, вот сейчас я немножко угу. пробегусь. Или... Ну ладно, потом я скажу, скажу. Интересные моменты ловить тоже. Можно их создавать, можно ловить. Вот здесь был случай. Да. Серый снимок столбы, да, но здесь медведь пришел и просто человеку пткнулся. Парнишка там просто не ожидал. Да, то есть бывают люди, которые просто берут и делают, и ты должен успеть и просто не ожидаешь, может человека ты ничего не ожидать. Ну, бывают люди, которые, да, они могут, просто берешь подлавливаешь его, если человек адекватный, если ты не успел, можно просить повторить, ничего страшного. И бывает, что, ну там, прикинулся дурачком, ой, не успел, там или еще что-нибудь, а можно повторить, И вот смотрите, мы другой ракурс используем, да, там еще, то есть можно просить людей, люди все адекватные, Массовое мероприятие официальное, пытаемся снять спереди массовку, да? сзади массовку, показываем со спикером, всегда стараемся найти, но, как правило, массовое мероприятие у нас просит, бывает задачи из малого количества сделать, чтобы было много. Как это сделать? Высаживаются, просто люди высаживаются в форме буквы «Г». Так кормить B можно сделать То есть это нужно сразу еще не надавать сад да. до начала мероприятия Да до начала мероприятия мы рассаживаем людей угу. Так и соответственно у нас получается угу. прострелы Если мы снимаем отсюда у нас люди здесь много людей получается отсюда снимаем тоже много людей и отсюда соответственно по диагональке у нас снова людей много Костя, а в этой схеме спикер где находится? спикер получается лучше его сделать здесь то есть у нас всех здесь чтобы пустых у нас средов не было желательно всех их сюда, у нас же люди все назовляют все берем садим 3-2 ряда лучше три и остальных вот чуть-чуть сюда вот, да, можно вот так поменять чуть-чуть. Да. соответственно у нас уже по диагонали здесь все вот эта угол будет полностью забита интересные моменты интересные лица найти это уже и говорили да вот бывает что люди просто прикалываются иногда даже спят Всяко бывает, поэтому просто сидишь, подсматриваешь, подпрятываешь, да, бывает, что что-то они на самом деле в телефонах интересное находят. иногда я, как правило, бывает, что даже вообще с человеком вербальный контакт настраиваю. или подмигнул, или там что-нибудь спросил, или там что-нибудь показал, там люди сразу же как-то из таких сонных мух они уже более открываются и у них интерес уже проявляется в глазах не просто вот сидящие там, что там когда уже закончится там мероприятие там еще что-нибудь там как-то уже человек нам нужно сделать фотографии которые были интересны показать что мероприятие официальное, интересное, захватывающее. символика у нас как правило бывает везде если же не бывает надо постараться хотя бы какие то поставить флаги, баннеры небольшие, растяжки какие-то, да, бывает, что вот как раз вот был случай с марафоном, вот практически были логотипы у них везде, И даже человек, вот который прибегает, он всегда бывает, у него попадает логотип здесь, попадает логотипы здесь, попадает логотип здесь, можно просто встать в определенное место, у тебя логотип будет всегда, то есть, будет вылавливать э, в том месте, где логотип интересно читается. Бывают заказы именно всю символику отснять. Бывает, что целенаправленно нужно бывает пройти по всей трассе, бывает по всему мероприятию отснять всю символику, баннеры, потому что бывает это за такое. Поэтому стараемся сделать ее даже а, невзначай, что, как правило, это бывает интереснее, то есть они попадаются просто просим соответственно эмоции прыгают когда вы видели компаса, которая прыгает необыденность да, получается не просто так логотип куда-то поставить на монитору там и ä, прям сфотографироваться рядом с ним или еще куда-нибудь там рядом вместе с каким-то флагом да то есть бывает что поставил то есть мне бывает что как-то ненавязчиво обыграть какой-то атрибут, чтобы он легко пролетел и соответственно взгляд, взгляд, уже не акцентировался. Да, он есть, да, он попал в кадр, но он сильно не акцентировался на этом. Вот элементы к деталям тоже говорил. Практически вот логотип. Интересные такие вот сувениры бывают, что все подлаживаем руки руки, элементы какие-то там а, по селфи селфи как правило бывает что у нас а, снимается чуть выше всегда чуть, чуть используя телефон чуть чуть повыше а, так как на телефонах у на широкоугольные объективы за счет этого у нас получается расфокус а, у вас начинается широкая быть. Соответственно, если мы поднимаем телефон чуть выше, мы получается таким большой головой, но с маленькими ножками. Mm -hmm. Если снизу, соответственно, у нас получается большой подбородок и, соответственно, там что-то такое наверху там деревья дереве бывает, что-то попадает. Соответственно, стараемся держать чуть выше себя. Голову, соответственно, можно или же чуть Боком крутить, в зависимости от э, подбородка, здесь тоже физиологию учитываем. И подбородочек тоже переподнимаем, как правило, шейку тоже, чтобы шейку растянут. А если мы переподнимаем, у нас все растягивается. Вот. Как правило, выше поднимаем, смотрим обязательно фон. Сзади можно посмотреть, что там будет, да, какая-то, что-то не было. Не дерево, которое торчать из головы, из головы там антенна какая-то была, там здание какое-нибудь, или столб да, высоковольтный, там, дорога какие-то, что То, чтобы... то есть первое правило протереть объектив. Потому что всегда.. Он... Вот мы думаем, мой телефон, он в кармане же там, -то... то пальцем засунул, то еще что-то. То есть у нас всегда бывает такое элементарное, что смотришь, а у тебя ты Камера-то вообще заляпана там, оказывается. Или там у тебя еще да, что-то. Соответственно, от этого уже страдают картинки. Камеру старайтесь держать подальше. Если вот... На... У меня селфи-палка, это моя палка, рука. Я говорю, я говорю, родители с детьми. Селфи с папкой я ее называю. Не селфи с палкой. Вытягиваешь с телефоном, даже вот с аппаратом таким, я уже научился делать селфи. То есть, да, бывает, что вытягиваешь руку на широкий объектив, у тебя получается, уже нажимаешь кнопочку свою большую, даже на таком аппарате, три человека, как правило, у меня даже влазили на широкий угол, то есть можно, бывает, что до пяти влазили более компактно. Стараемся, да, если же человек повыше того человека, чтобы он снимал, соответственно, вся компания, чтобы вошла, да, то есть... То пониже первый этаж, то повыше второй этаж и, соответственно, уже снимаем так. Или же селфи-палки, которые, прям, я говорю, очень помогают удлинить руки, что можно просто-напросто ходить. Бывают даже селфи-палки, которые сами себя замазывают. Есть такие экшн-камеры, которые селфи-палки замазывают. И как будто вы идете, и вас кто-то уже снимает совершенно другой. Эта программа прям в палку заложена или Эта программа идет непосредственно с экшн камерами такими идут, да. Угу. Вот дайте какой-нибудь совет тому, у кого обычный телефон. Может быть, есть какая-то программа, которую можно закачать в телефон для качественных фотографий. Где-то, ну, скажем, отфотошопить лицо, погладить. Oh, yeah. <laughs> Или пользоваться теми возможностями, которые есть в телефоне и уже никак не, не корректируем Есть такие программы да, как соответственно у uh -huh. нас uh -huh. программы Photoshop, Lightroom Photoshop, и много разных да. Uh -huh. Live, то есть использовать и похудеть, там все делать Есть такие программы, которые э, непосредственно для обработки селфи в телефонах очень много сейчас именно вот на фотографию народ нацелился. И программная обработка уже очень много таких программ, которые непосредственно... Есть на Play маркет купить нужно, да? Да, есть бесплатные версии, которые более базовые. Если что-то нужно, там даже бывает поменять волосы, чуть-чуть изменить. Да, uh -huh. то, есть, то есть там уже дополнительная плата уже идет. Да, здесь чуть-чуть убавить, uh -huh. прибавить, прибавить до да, Здесь тоже, uh, тоже то объемы тоже это можно uh -huh. с этими играть. Но, соответственно, да, в нормах приближать и удалять на телефоне на телефоне рекомендуется я слышала, что приближать не нужно, лучше снять и отрезать да, как правило, сейчас современные фотоаппараты идут уже на старых да, там получается у нас Нам определенное количество матриц, угу. если мы прибавляем у нас растягивается картинка и картинка уже с по факту у нас она, квадратики, они все пиксели растягиваются, и получается картинка нерезкая, теряет свою контрастность и картинка некачественная становится. Сейчас уже делают такие оптики, которые можно даже оптические изображения уже прибавить в телефонах. Бывает, что даже сейчас до 7 ставят оптический зум. То есть если мы делаем старых телефонов так, то это мы используем цифровой зум. Цифровой зум это как раз растягивание пикселей, растягивание картинки. Опические зум это как раз растягивание непосредственно объектив, объектив да? растягивается, да, физическое свойство именно объектива, а не самой картинки. То есть картинка в этом случае уже не страдает. Если вопросов больше нет, будем заканчивать. Спасибо за внимание.